Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашей подписчицы Татьяны Плехановой на канале YouTube. И у нее следующая ситуация, Татьяна хочет начать зарабатывать на активах госкорпораций, но сумма для обучения для нее не посильная и, скажем так, складывается у нее такой замкнутый круг, она не знает, что делать. Давайте разберем эту ситуацию. На самом деле часто к нам обращаются люди, которые устали от своей работы, которую они зачастую не любят, которая приносит им мало денег, которая не позволяет содержать их семью, которая не позволяет отдыхать, путешествовать с семьей и хотя бы проводить время с семьей больше. Что же делать в такой ситуации? На самом деле действительно обучение платное и это обусловлено тем, что каждый ваш шаг... Каждая работа на активы госкорпорации сопровождается поддержкой всей нашей команды. Кроме того, вы получаете финансирование, вы получаете наших готовых клиентов и так далее. Именно по этой причине мы, к сожалению, не можем сделать обучение дешевле. Сейчас мы работаем практически в ноль. Что может быть для вас выходом в этой ситуации? Вы должны знать, что начав обучение, вы получаете не только методику работы на активы госкорпорации, но также вы научитесь находить клиентов, которые заплатят вам комиссионные там, от 300 тысяч рублей с одной сделки. Для некоторых людей данная цифра звучит пугающе или некоторые не верят, что они могут заработать 300 тысяч за один месяц одной сделки. Я предлагаю вам следующий вариант. Вы приходите к нам обучение, оплачиваете стоимость тренинга и во время тренинга при работе с клиентами вы ставите минимальную комиссию стоимости вашего обучения. То есть вы просто отбиваете стоимость обучения прямо во время курса. Я думаю, что в таком случае вы найдете много своих клиентов, которые будут работать с вами не только один раз, но и в последующие разы будут приводить вам своих каких-то других родственников и друзей. И кроме того, не забывайте, ваша задача – это качественно обучиться и хотя бы находить объекты, потому что если вы найдете интересный объект, предоставите нам информацию по этому объекту вот, в нужном формате. И в случае, если наши аналитики подтверждают, что мы действительно заинтересованы в покупке данного объекта, мы готовы профинансировать вашу сделку. Поэтому, конечно, как и любой качественный продукт стоит денег. За такие бонусы, да, как финансирование и передача клиентов мы, к сожалению, стоимость снизить не можем. Но зная о ваших возможностях, о том, что вы можете и получить финансирование, и готовых клиентов, и вы еще научитесь сами находить, и у вас есть возможность отбить обучение прямо во время курса вместе с нашей поддержкой, Делайте свой выбор, приходите к нам на обучение, мы будем рады взять вас за руку, дойти до результата и уверены, что у вас все получится. Ну, конечно же, если вы сами приложите усилия. Я рада буду вас всех видеть, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, если у вас есть вопрос, пишите их прямо под этим видео, я с удовольствием вам помогу. Всем отличное настроение и всем пока!